Друзья, всем привет! Тема сегодняшнего видеоролика Утепление деревянного дома, а точнее нужно ли вообще утеплять деревянный дом Или это все промысел каких-нибудь там, не знаю, производителей, продавцов, строителей Лишь бы только деньги заработать Ведь наши деды раньше строили без всяких этих современных и зачастую даже вредных материалов Ведь есть же конопатка, можно качеством проконопатить дом и у вас вообще не будет никаких проблем Вы будете в этом доме жить долго Наслаждаться там годами, веками проблем никаких не будет. Вот сегодня я хочу просуждать на эту тему. Зерном конкретно сегодняшнего видеоролика служит другой мой ролик, который называется... Как правильно утеплить дом из бруса, который за полгода примерно набрал более 200 тысяч просмотров. Там более тысячи различного характера комментариев. Если взять соотношение лайков и дизлайков, то примерно 10% людей считают, что мы там все сделали неправильно. Соответственно, они эту информацию транслируют в комментариях. Если взять много разных комментариев, их можно разделить на группу. Самый основной комментарий это по поводу того, что деревянный дом утеплять не нужно. Вот, мы все там неправильно делаем, он там гниет, спреет, там э, систему мы сделали неправильно. Вот, на, этот, на эту тему, вот по поводу усадки, по поводу э, спреет, не спреет, по поводу точек росы, будет отдельный ролик, может быть даже прямой эфир. Вот, сегодня я в целом хочу порассуждать по поводу утепления дома. Мы занимаемся кровельными фасадными работами. Кстати, ссылку на этот ролик я оставлю в описании. Значит, Мы занимаемся кровельными фасадными работами, зачастую к нам люди обращаются с таким запросом, как можете ли вы там нормально, качественно утеплить нам дом. Вот. Первостепенно у этих людей стоит вопрос именно по поводу утепления. Если взять вообще статистику, которую я сегодня посмотрел в Яндексе, и в Яндексе есть такой сайт Яндекс статистика, где вы можете любой запрос, например, телефон, iPhone, вбивать этот запрос и смотрите, какое количество людей конкретно в Яндексе за месяц вбивало этот запрос. Также это можно сделать и по утеплению. И с запросом, Утепление деревянного дома конкретно за месяц, на сегодняшний день этот запрос, этим запросом интересовалось 21 193 человека. Если взять мой ролик на моем канале, да, чтобы далеко не бегать, вот за полгода он набрал более 200 тысяч просмотров. Соответственно, я понимаю, что этот запрос достаточно популярный, и думаю я, что большинство людей, которые интересуются этим запросом, уже живут в деревянном доме, и этих людей конкретно что-то не устраивает. Что, ну это сложно сказать, Кого-то может быть не устраивает отопление, да, деньги за отопление, которое они тратят, кого-то может быть не устраивает, есть такое понятие тепловой комфорт. Может быть, кого-то не устраивает тепловой комфорт, да но тем не менее этих людей что-то не устраивает. Они уже живут в этом доме. Я понимаю, если, например, рассуждая на тему, когда человек еще не живет, в каком-то доме, да, он живет в квартире, задумывается о строительстве загородного дома, выбирает какую-то технологию, оставил свой взгляд на технологии из дерева, из бруса там или из бревна, ищет какую-то компанию. В Москве есть много разных там выставочных, выставочных мест, да, где ты можешь приехать и конкретно посмотреть какую-то... Там, строительную деревянную технологию, там, из бруса или из бревна. Я по таким выставкам много ездил, спрашивал у продавцов. Кстати, когда я спрашивал продавцов, нужно ли утеплять деревянный дом, все продавцы мне однозначно отвечают, нет, деревянный дом утеплять не нужно, этот дом энергоэффективный. Там 15, кто-то говорит, сантиметров это энергоэффективно. 20 сантиметров кто-то говорит, что это энергоэффективно. Короче, по факту, вот, продавцы всегда говорят о том, что деревянный дом это очень энергоэффективно. Вот. И, короче, допустим, этот человек, который не разбирается в строительстве, попадает к такому продавцу, вот, этот продавец убеждает, что именно эта компания должна строить домокомплект, вот, они заключают договор, человек, там, какой-нибудь, там, программист платит деньги, все, и начинает заниматься своими делами. Дальше, когда он начинает жить в этом доме, он для себя понимает, что, наверное, та информация, которую да, продавец, она, ну, немного такая субъективная, да, потому что объективно, конкретно для этого человека, его что-то не устраивает. Поэтому, да, ко мне, собственно говоря, обращаются люди с таким запросом, чтобы мы, грубо говоря, утеплили. Потому что продавец, который занимается деревянным домом, строительством деревянного дома, он всегда будет говорить о том, что деревянный дом утеплять не нужно, что этот дом энергоэффективный и комфортный. Вот, потому что если он будет говорить обратно, да, то насколько, насколько у этого человека или у этой компании упадут продажи. Я думаю, что они упадут в разы. Поэтому продавец всегда будет говорить о том, что э, вот деревянный дом утеплять не нужно. Объективно, объективно, не каждому человеку нужно утеплять дом. Потому что понятие «хорошо» и «плохо» оно у каждого человека свое. И, например, если мне в этом доме будет жить комфортно, это не значит, что мои супруги или моим детям тоже будет в этом доме жить комфортно. Возможно, они будут для себя находить какой-то дискомфорт. Собственно говоря, по этой причине люди и задумываются о том, что нужно утеплять деревянный дом. Дальше, конопатка. Давайте с вами порассуждаем. Значит, вы мне пишете по поводу того, что если, например, мы убрали утеплитель, сделали качественную конопатку, то человеку будет в этом доме жить комфортно. Я, значит, сразу начинаю рассуждать. Если я нанимаю компанию, которая приезжает мне ставить домокомплект, я живу в этом доме 2-3 года, этот дом уже и должен проконопатчен, проконопатчен быть профессионально, то мне в этом доме жить некомфортно, и я делаю вывод, что это конопатка, это вообще что-то непонятное. Потому что если три года проходит, и мне в этом доме жить некомфортно, это получается, что я каждые три года должен заново этот дом конопатить, что ли. И смысл, то есть я его должен каждые, там, не знаю, пять лет красить, каждые там пять лет конопатить. Это, ну, очень какая-то непонятная система, получается. Это не дома, а какой-то. По факту получается какой-то геморрой. Один мой знакомый, который занимается деревянным домостроением, он мне сказал, что конопадка это уже на сегодняшний день какой-то устарелый вид герметизации дома, что этот сложно контролируемый процесс, что люди, которые делают конопадку, они должны быть добросовестными людьми, и что конопадка, даже если ее там суперидеально как-то делать, это какое-то временное мероприятие, что конкретно мой знакомый перешел на герметики, используют профессиональные герметики снаружи, используют профессиональные герметики внутри дома, внутри здания. Таким образом создается такой воздухонепроницаемый воздухонепроницаемый контур. Вот. Исключена эксфильтрация и инфильтрация воздуха. В этом доме становится жить намного комфортнее. Так он мне говорит. Я, честно говоря, 100% не могу сказать, потому что в деревянном доме не живу, и объективно такую информацию я не могу дать. К нам, когда люди обращаются, они сами становятся инициаторами такого момента, что дом деревянный нужно утеплять. Друзья, последний пункт моего сегодняшнего монолога. Давайте посмотрим на экран моего, моего монитора. Хочу вам показать строительный калькулятор, который называется SmartCal. Вот он, этот калькулятор. Вот так он выглядит. Это интернет-калькулятор. Интернет Каждый может его в Яндексе набрать. Нас конкретно в этом калькуляторе интересуют разделы расчеты, подраздел тепловая защита. Нам нужно вставить слой. Допустим, мы строим дом из бруса 200 на 200. Толщина 200 миллиметров. Вот он, этот брус. Дальше снизу у нас уйдет какие-то какие характеристики, какие характеристики да, этого бруса. Значит, сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции R 1,27. Дальше идут... Санитарно-гигиенические требования, видите, вот эти вот все цифры, они красные. Дальше у нас вот этим красным контуром обведена какая-то информация. Это, по сути, вывод, где написано, эксплуатация такой конструкции недопустима. То есть ограждающая конструкция не удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите. Также ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по тепловой защите. Если, например, мы сделаем толщину не 200, а 200, 250 миллиметров, то у нас санитарно-гигиенические требования становятся зеленым цветом, то есть они уже проходят. Наша табличка, вот этот вот вывод, он теперь становится желтым цветом. Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите, и ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам, по тепловой защите, то есть санитарно-гигиенические нормы у нас удовлетворяются, то есть у нас точно не будет проблем там с конденсатом, с грибком, с грибком, с плесенью, но э, так конструкция неуда по тепловой защите, то есть по э, с точки зрения утепления в этом доме немножко будет холодновато жить зимой. Здесь, кстати, мы тоже можем поменять Например, влажность сделать внутри 50, снаружи там минус 30. Вот у нас вот это выполняется, но в этом доме будет немного холодновато. Теперь давайте вернем это на 200 мм и добавим сюда, например, стекловолокнистую стекловату. Минеральную вату на основе стекловолокна, плотность 20 кг на куб. Толщиной 100 миллиметров. Мы сразу видим, что у нас картина меняется. Сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции RT35. Вот эти все цифры 3, они зеленого цвета. Вот эта вот наша обводка тоже стала зеленого цвета. Ограждающую конструкцию удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите. Также ограждающую конструкцию удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависимости от иных требований. То есть наша, по сути, стена становится в 3 раза теплее. Если мы убираем этот слой, то у нас получается 1,27. То есть, как-то так. Итак, какой ток из моего сегодняшнего монолога? Если мы смотрим на программу, которую вы только что увидели, на калькулятор SmartCal, каждый может его найти спокойно в интернете, в гугле, в яндексе без проблем. Вот. Вы увидели, что брус толщиной 20 см. Если мы доверяем конкретно этому калькулятору, мы видим, что он достаточно косячные, что там могут быть проблемы с образованием грибка, плесени. Если мы говорим про дом, в котором, в котором вы будете проживать постоянно, могут быть проблемы с точки росы. Если мы делаем толщину стену 25 см, то с точки зрения гигиена вот этих процессов конденсата, грибка, там, плесени, они в принципе исключены, но в этом доме будет жить достаточно, достаточно прохладно, достаточно дискомфортно. Если мы, например, добавляем к брусу 20 сантиметров, минеральную вату толщиной 10 сантиметров, ну или каменную вату толщиной 10 сантиметров. В целом теплофизика у них примерно похожа, то наша конструкция, наша стена становится намного теплее, все показатели, все три цифры, они становятся не красными, а зелеными. Табличка у нас становится тоже зеленая, где... Черным по белому написано, что с точки зрения и гигиены, с точки зрения и э, тепла, да, это здание становится намного комфортней. Поэтому я бы вам посоветовал, что если вы строите деревянный дом для временного проживания, когда вы приезжаете туда весной, осенью, может быть, приехать на новогодние праздники, то, наверное, нецелесообразно. Вкладываться, вкладываться в утепление окупаемость этого мероприятия будет очень очень долго если мы говорим про дом с постоянным проживанием то я бы вам наверное рекомендовал бы его утеплить утеплить именно толщиной 10 сантиметров либо минеральной либо каменной ваты по деревянному каркасу такая конструкция мы видим становится намного более теплой намного более комфортной и в конечном результате вот эти мероприятия, они должны выдать свои плоды с точки зрения затрат на отопление, с точки зрения такого понятия, как тепловой комфорт. На сегодня мой монолог закончен. Спасибо за внимание, спасибо, то, что смотрели. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их, конечно же, в комментариях. А так, всем удачи, желаю, чтобы вы не болели, желаю, чтобы вы строили свои дома без ошибок. Всем пока!